Всем приветики! Хочу начать с самого приятного. И на моем канале снова продолжается конкурс. Для этого нужно, еще раз напоминаю, возможно, кто-то новенький зашел, не знает. Для этого нужно под этим видео оставить самый прикольный, классный и креативный комментарий. Стихотворение, анекдот, да безразвенно, да что угодно – Количество комментариев не ограничено. Победитель будет один. От меня лично он получит 500 рублей. Имя счастливчика я назову уже завтра в течение дня. Поэтому, кто не подписан на мой канал, подписывайся скорей. Участвуй в конкурсе. Возможно, именно ты будешь этим счастливчиком. От себя лично я хочу пожелать только удачи. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Муж застал жену с любовником. Ни слова не говоря, подошел к любовнику, как треснул ему жена с постели. Правильно, не живет здесь, а ходит сюда непонятные какие-то. Любовник, недолго думает, как дал ему в обратную. Жена правильно, сам не может и другим не дает.